Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России в студии Данил Константинов, а в гостях у нас сегодня наш постоянный спикер, друг, коллега, участник Форума Свободной России, публицист, журналист и просто хороший человек, Александр Морозов. Здравствуйте еще Привет. раз. Добрый день. Вчера, как вы знаете, состоялась вторая антивоенная конференция, проведенная под эгидой Форума Свободной России. Всем, кто эту конференцию не смотрел или смотрел не полностью, я советую ее все-таки посмотреть. Мероприятие было интересное, насыщенное, полное идеями и обменом мнением по разным вопросам. Думаю, что к этому эфиру мы присылку, купим потом ссылочку на, на антивоенную конференцию. А сейчас мы хотим вот поговорить в студии по итогам этой конференции, потому что Александр у нас в ней участвовал. И первый вопрос, мы сразу скажем, что мы будем говорить не только об этом, но хочу начать я с этого. Как вы вообще оцениваете это мероприятие, какие у вас впечатления? Ну, во-первых, мы все по итогам конференции уже видели реакцию довольно такую э, на, в сетях, такую, я бы сказал, резкую и конфликтную. Я о ней скажу чуть позже, поскольку это довольно важно. Но начну я вот с чего, что... Конференция эта она является следствием новой ситуации, которая возникла. Почему? Потому что в течение вот, большого периода, начиная с ареста Навального сначала, а затем уже после войны, из страны уезжает все больше и больше людей. Mm -hmm. вот. И все прекрасно понимают, что это следствие того, что разгромлены гражданские организации, целая редакции, релокация сейчас происходит, так называемая, прямо целыми коллективами. То есть мы знаем уже, что кто-то уехал там количеством 30 человек, кто-то даже 50 человек, и потеряли возможность действовать. Сахаровский центр, мемориал, новая газета. Это мы называем только очень крупной и известной институцией. И э, этот гигантский всплеск новой иммиграции, э, ну, так назовем это, он ставит вопрос о том, во-первых, э, как помогать всем этим людям, во-вторых, как э, наладить какое-то взаимодействие между теми, кто занимается помощью этим людям, которые уезжают. Дальше следующий вопрос, а что делать с теми, кто собирается еще уезжать и уедет вскоре, да? и мы не знаем пока масштабов этого, но масштаб уже ясно видно, что это достаточно серьезно все. Надо сказать, что релокации занимаются не только те, кто занимался общественной деятельностью, но даже многие IT-фирмы, многие бизнесы, мы знаем прекрасно руководителей компаний небольших, которые вывозят своих людей. Это первый контекст этой конференции, почему надо было ее собрать и обсудить. Второй важный момент здесь заключен в том, что э, в разных странах э, Европы, э, в том числе Евросоюз в целом, он сейчас спрашивает нас, э, что с этим дальше будет. Mm -hmm. что, значит, э, э, да, понятно, что есть э, большие насущные проблемы. Там, в первую очередь это, это украинцы, 6 миллионов украинских э, беженцев в разные стороны и огромное количество в Европе. Да? Это семьи, это дети. И надо подчеркнуть здесь, кстати говоря, что участники конференции, вот все, кто там сидел в зале, это люди, которые так или иначе участвуют в волонтерстве и в помощи украинским беженцам в эти два с половиной месяца. И там, на полях конференции, я хочу сказать, я выслушал такое количество историй, таких фантастических эпизодов помощи, ухода людей, поддержки их и так далее. Это сейчас вот на первом плане. Но есть и вот этот второй план. Да, он значим, может быть, только для нас, для тех, у кого российские паспорта, но это, тем не менее, важный момент. Евросоюз спрашивает нас, национальное правительство, что дальше вы будете делать с этим совсем, вот этим новым процессом иммиграции, который возникает. И это надо было обсудить тоже. Вот, собственно говоря, такой контекст этой конференции. Я тут хочу сказать тем, кто, может быть, этого не знает, что сейчас Владимир Карамуза, человек, который очень много контактировал в Европе и вообще в мире, да, был таким, может быть, шерпой отчасти да, российс российского демдвижения да, перед миром, он в тюрьме в России. Кто, значит, мог бы выступить таким сейчас таким человеком, который ну, как-то представительствует перед европейскими правительствами и Евросоюзом. Да? И вот это Гарри Каспаров сейчас, и он уже сделал определенные шаги. Я знаю, что он встречался, мы видели, что он встречался и, с, и в Польше, с, с, руководством, с руководством Польши. Он побывал в Румынии, у него приглашение, мы знаем, имеется в Британии. И это не просто какие-то пустые визиты да, или какие-то общие обсуждения ситуации, нет. Это именно попытка отвечать на вопрос, а что дальше с русскими будет и внутри страны, и в Европе, и какая дальше тенденция. Да? Вот поэтому такой контекст у, этой, ну, у этого, этой конференции, но это не все далеко. Когда вы говорите о такой жесткой реакции на конференцию, вы, наверное, имеете в виду все-таки идею создания Российского комитета действия и то, что вчера активно обсуждалось, выдачу неких вот сертификатов или свидетельств так называемых «хороших русских», на чем многие вчера смеялись, хотя на самом деле, по-моему, не до конца поняли идею. А я вот от себя добавлю, что идея эта на самом деле неплохая, и состоит она в том, что на фоне большого количества санкционных ограничений, вводимых против россиян в целом, мы хотим помочь тем из них, кто явно выступает против развязанной Путиным войны, помочь им выйти из-под этих ограничений. То есть речь идет не о том, чтобы как-то селектировать русских там на плохих хороших. Речь идет о том, чтобы тех людей, кто не связан ни словом, ни делом с этими конкретными ограничениями, а с этой конкретной войной вывести из-под этих санкционных ограничений. То есть тем-то благая, потому что есть сотни тысяч людей, которые выезжают из России, которые никогда не поддерживали путинский режим, никогда... никогда не поддерживали развязываемые им войны, в том числе ту, которую он развязал сейчас но на, на них, них тоже распространяется определенное ограничение. Я думаю, что вы об этом говорили, да, реакция на эту идею. Ну да, реакция, мы ее видим, реакция связана с тем, что, ну там, знаете, я здесь просто могу пояснить, как, как, как возникла эта реакция. Замечательные российские журналисты, и ныне он организует новую газету в Европе, Кирилл Мартынов, выступая в Европарламенте, по-моему, он процитировал там, ну, практически Томаса Ивана, сказав, что это была с его стороны такая тонкая, достаточно тонкая цитата. Он сказал, что вам понятно, что были когда-то хорошие немцы в кавычках, а теперь мы в положении этих хороших немцев, мы хорошие русские. Это имелось в виду следующее, что Томас Ман как раз был из тех немецких интеллектуалов, кто как раз занимал радикальную позицию и говорил, что нет никаких теперь хороших немцев после того, что случилось, и я не вернусь в Германию. Потом, когда ему предложили это сделать, да, поскольку он не может примириться значит, с этим. Поэтому «хорошие русские» — это в кавычках. Но дальше это выражение «хороший русский», оно русский» как-то начало кочевать в обратном значении, как будто бы есть какие-то хорошие русские значит на фоне осталь... остальных. Да, Но сама по себе эта концепция конечно абсолютно недопустима, это всем понятно, она не может быть вообще сколько-нибудь действенной по той простой причине, что никто не, никто не вправе, а тем более в Европе, мы находимся в Европе, здесь никто не вправе вообще таким образом что-то определять и сегрегировать, что якобы вот это хорошее, а вот это уже такие серенькие, как бы средненькие такие будут русские, условно говоря, а вот там уже... А там кстати, черненькие. А там да. черненькие, да. И действительно можно составлять какие-то списки людей, которые подлежат там, не знаю, в дальнейшем каким-то ограничениям. Это лица, которые там в списке были в списке Путина, который делал форум Свободной России. Это лица, которые... В списке сейчас у ФБК они в свой список недавно опубликовали «Поджигатели войны», так называемый список. Это понятные вещи. Здесь речь идет о людях, которые несут ответственность за э, развязывание и войны сейчас уже, и за сопровождение войны, культурное сопровождение или идеологическое сопровождение. Это понятно. Но выделение из списка хороших людей — это полный абсурд. И об этом, конечно, на конференции речь не шла. Я хочу это подчеркнуть, это очень важно. Речь шла именно о том, о чем сейчас вы сказали, Даниил. Речь шла только о том, что Гарри Каспаров и те, кто примкнул к, этому, к этой идее Российского комитета действий, они говорят, вот есть простая декларация, любой человек может ее подписать. Опираясь на эту декларацию подписанную, мы сможем говорить дальше, это большая группа, на самом деле, достаточно известных российских деятелей, живущих за пределами страны. Мы сможем говорить с национальными правительствами в Европе, мы сможем говорить с Евросоюзом а, о том, чтобы а, не было а, ну, какой-то сегрегации русских в целом. Ситуация, конечно, тяжелая. Мы знаем хорошо сейчас, что в Европе там, российские студенты, масса русских живет людей с российскими паспортами. Они, конечно, обеспокоены, они хорошо понимают, что они часть ответственности несут за войну уже в силу наличия российского паспорта. И они с испугом читают публикации, в которых высказываются радикальные решения, которые, конечно, никто их не будет принимать, это невозможно для Европы. Давайте выгоним всех, давайте выгоним студентов. Есть такие аудитории, которые этого требуют. Так вот этого ничего не будет, но кто-то должен взять на себя со стороны э, российской, российских диаспор, взять на себя вот это, так сказать, полномочие говорить да, с Евросоюзом о том, что нет, вот есть люди, э, эти люди, э, так сказать, вполне законно здесь находятся в Европе. Больше того, нужна поддержка тем, кто побежит дальше, потому что э, все-таки... Знаете, очевидно, что ведь люди уезжают не от хорошей жизни, они уезжают сейчас реально. От, либо от мобилизации военной, которую все ожидают у Путина, да, либо от того, что на них заводятся теперь уже уголовные дела буквально за плакат, пацифистский плакат. То есть мы все понимаем, что де-факто в России военное положение, и любое высказывание оно вообще уже рассматривается так сказать, с точки зрения военной цензуры. Вы не можете вообще ничего выразить, потому что вы сразу предатель, саботажник, изменник родины. И понятно, что дальше, если война продлится еще два месяца, мы все ожидаем, что в России усилится репрессии. Так вот, это все требует как бы, коллективной такой ясной позиции национальных правительств Европы и Евросоюза в целом в отношении этих россиян. От себя добавлю, выражаясь очень простым языком, что цель этого мероприятия, если это получится, это вывести невиновных из-под удара, невиновных людей из-под удара. Невиновных в том, что сейчас происходит, а кто невиновен? Совершенно определенно. А совершенно определенно невиновен тот, кто ни словом, ни делом не поддерживает развязанную Путиным войну. Почему это важно? Потому что действительно звучат разные предложения. Где-то, по-моему, в Европе даже реализовывались предложения об отказе дальше в приеме про студентов из России в европейские вузы. Что-то вот подобное я слышал. Да, чехе, это разговоры. Я... Нет, нет, нет. Разговоры. Да, да, это разговор. В реальности, конечно, этого нет. В реальности обратная ситуация. Сейчас это надо подчеркнуть для наших слушателей, что наоборот европейские вузы сейчас собираются продолжать принимать российских студентов, mm -hmm. как и всех остальных. Другая проблема... Но они сталкиваются с проблемой, как и в Чехии, обращаются к правительству. Почему? Потому что проблема приема студентов упирается в разрыв сейчас дипломатических контактов, в визовых центров и консульств. Mm -hmm. да? И университет готов принять как бы заявку студента, но он не знает, как студент попадет, вообще говоря, в этот ВУЗ. И кто ему выдаст эту учебную визу, если консульства закрываются, а мы каждый день читаем сообщения о том, что разрыв дипломатических отношений Кремля со странами Европы стремительно растет. Идет высылка дипломатов. Если год назад был только э, взаимный обмен высылками дипломатов между Россией и Чехией, то сейчас уже э, Дания и Россия высылают дипломатов взаимно, Франция и Россия. Литва и... просто выходит оттуда, да. как я вижу. Да. да, и, конечно, здесь возникает проблема. Именно, <coughs> именно поэтому, наоборот, университеты в Европе сейчас спрашивают, как бы, пусть э, Министерство внутренних дел и э, Министерство иностранных дел ответят да, как бы, на вопрос, как это практически будет выглядеть. Вот здесь проблема. Но ну, задача состоит в том, чтобы невинов... группа невиновных людей, ни в чем не соприкасающих с этим режимом, не поддерживающих его действия, могла всегда прийти и сказать, ребята, вот, пожалуйста, вот эти ограничения, которые вы выводите, это не про нас. Не надо нам закрывать там, счета, если вы хотите это сделать, не надо нам отказывать в приеме кого-то, куда-то, наоборот, помогите нам, потому что вот, ну, мы относимся, да -да. К грубо говоря, вот, к людям, okay. которые думают наоборот. Поэтому, уважаемые зрители, прежде чем реагировать на какие-то новости, я тоже увидел просто целую бурю в сетях, от Телеграма до Фейсбука. Я увидел какие-то коллажи юмористические на эту тему. Вы, пожалуйста, внимательно изучайте вопрос. Как правило, дьявол, как говорится, кроется в деталях. Но да бог с ним, с, с этой с темой хороших, плохих русских. А в целом, вот остальная, остальные темы на конференции, как вам? Мне кажется, что... Ну, конференция в целом, во-первых, надо сказать, она, это не форум свободной России, надо подчеркнуть, потому что форум еще состоится, видимо, или, может быть, вместо него состоится нечто подобное. Все-таки это очень практическое было, так, практически небольшое мероприятие, и, ну, как часто бывает, не сами панели являются самым главным, общение в кулуарах, потому что мы здесь имеем возможность увидеться и обсудить, кто и в чем участвует. И э, приехали люди со всей Европы, это очень ценно, потому что я сам... Мы сейчас все внимательны, каждый день следим, очень динамичная ситуация, надо сказать, для всех, кто чем-то занимался э, в Европе, э, меняется каждый день, потому что приезжают новые люди, возникают, э, релацируются э, старые проекты какие-то, кто-то затевает новые проекты. Мы не успеваем даже отследить, поскольку здесь просто сейчас взрыв, честно говоря. Это такой взрывной эффект все со своими новыми какими-то проектами, идеями и так далее. Вот это все на полях обсуждается, это очень важно. Что касается сам, самого обсуждения на конференции, то я бы так сказал, но мы все сейчас в одинаковом положении в этом смысле. Мы все обсуждаем этот фундаментальный вопрос, в какой форме вообще мы все будем существовать, вообще все мы. Это вот главное. Потому что мы свидетели, участники какого-то сверхисторического события, если говорить об этой войне. Уже сейчас люди говорят, одни говорят, что ну, это, вот, наверное, будет для нашего региона что-то вроде 91 -го года последствия этого всего. Да? Другие говорят, нет, это будет примерно как последствия 1945 года. Третьи говорят, ну это как последствия, и это звучало на конференции, кто-то сказал, это скорее как 1918 год. То есть это приравнивается, уже сейчас начинает приравниваться по масштабу к событиям, которые ну, изменили ход европейской истории. И надо сказать, что мы все в равной мере испытываем некоторую растерянность, шок в отношении масштабности последствий того, что происходит. Дело же не в том, что там, мы же не относимся к числу людей, которые наивно ожидают, что вот сейчас там, Кремль потерпит поражение, все, и там все развалилось, и на этом вопрос закончился. Все прекрасно понимают чрезвычайную вот эту многофакторность, сложность этой картины которая порождена этой войной. Это война испытаний для Евросоюза и для Европы. Это война, которая испытывает заново, переформули... Там, форму... форматирует заново страны, сос... соседние страны, которые сос... соседствуют с Россией. Да? Эта война меняет Россию внутри, это очевидно. Россия выйдет какой-то другой из этой войны. Эта э, война, она ставит вопрос о том, как украинское общество будет дальше развиваться, да, потому что э, это великий шанс для Украины, будет ли он реализован. Это огромный, э, огромный вопрос, мы все хотим этого, мы все хотим того, чтобы Украина дальше оставалась таким, ну, как бы лидером э, демократического транзита да, постсоветского. И именно в это бьет Путин, да, стараясь не допустить того, чтобы, например, Украина оказалась уже таким окончательно как бы лидером да, этой трансформации. Но это пока вопрос, потому что тот удар, который по Украине наносится, он очень тяжелый реально, он э, толкает неизбежно к милитаризации Украины, он э, э, ставит много очень вопросов перед украинским обществом. Иначе говоря, это все колоссальное, совершенно колоссальное какая-то своим последствиям в разные стороны ситуации. В этом смысле слова на конференции это все обсуждается. Вот я бы так сказал. Разные люди высказывают разные, и что это важно, высказывают оценки разных сторон этой всей ситуации. Ну а если отвлечься от конференции и перейти к самому этому колоссальному историческому событию, о котором вы говорите, в какой точке мы находимся сейчас, как вы думаете? Как вы можете охарактеризовать сегодняшний момент? Мы находимся, мне кажется, если коротко сказать, в ситуации, когда э, Украина обдумывает возможность контрнаступления, опираясь на э, возможность получения наступательных вооружений. Э, Кремль э, продолжает действовать э, по плану, который предполагает капитуляцию Киева. И продолжает не просто позиционную войну, а продолжает атаковать, обстреливать практически всю территорию Украины. И эти обстрелы, которые ведутся независимо от военных действий на востоке Украины, эти обстрелы свидетельствуют о том, что цель, цель Кремля все равно принуждать Киев к капитуляции. Мы видим также, что перед Евросоюзом, перед в целом международным альянсом, будем говорить, вот, что у нас есть такой международный альянс, там как минимум 40 государств, которые уже принимают участие в поддержке экономической и военной поддержке Украины. Этот альянс, он, наверное, расширяется, но при этом этот альянс находится перед сложным выбором, который обсуждается тоже. И этот сложный выбор заключен в следующем, что надо идти на тяжелые дальнейшие меры конфликта с Кремлем. И последствия этого конфликта, они, за них надо брать на себя политическую ответственность. Многие хорошо понимают, что сейчас дело уже не в санкциях и не в экономической блокаде в отношении Кремля. Это все уже на столе лежит, в полном смысле слова. А вопрос о том, что делать дальше в случае следующей фазы войны в Европе. Это не, это не легкомысленный вопрос. И надо сказать, что лица, которые отвечают за принятие политических решений, конечно, они взвешивают для себя меру своей политической ответственности. Есть наивные голоса, которые считают, давайте вот туда значит, кинем бомбу. Значит, и, и, и все исчезнет. Или там, конечно, многие живут с мыслью, что Российская Федерация в ее нынешних пределах она как бы исчезла с карты мира. Но, во-первых, она с этой карты мира не исчезнет, не должно быть наивных фантазий на тему там, ее распада или, или того, что какие-то политические силы завтра задушат Владимира Путина и начнут какой-то переговорный процесс. Все настолько сложно в этом отношении, что даже если бы эти процессы начинали происходить, их последствия представляли бы очень-очень сложный э, узел проблем, с которым будет сталкиваться весь мир. Вот такая ситуация в настоящий момент, на мой взгляд. Героическое сопротивление Украины, конечно, воодушевляет, э, ставит очень важный вопрос э, вообще о будущем здесь, потому что... Ну, украинцы, конечно, поставили такой, как бы, фундаментальный вопрос об итогах постсоветского 30-летия. Россия, несомненно, сейчас находится в дефолтном состоянии. Конечно, это дефолт всего 30-летия. Все, кто участвовал вот в этом постсоветском 30-летии российском, неважно, были это люди, которые находились сотрудниками мемориала, или это были люди, которые занимались, ну, как бы, созданием высшей школы экономики, условно говоря, они все находятся в одинаковой ситуации дефолта. Это военный, политический, моральный дефолт России, которая вот совершала этот переход, 30-летний переход. Мы сейчас не знаем, чем этот дефолт закончится, то есть куда он выйдет дальше. Это отдельная большая тема. От, тоталит, от тоталитаризма к тоталитаризму да, переход, судя по всему. Мы Получился, наблюдаем. да. да. Ну, не знаю, я буду не согласен с некоторыми вашими оценками, моральный дефолт, безусловно, экономический, наверное, в значительной степени, но на что я обращаю внимание, вы говорите, что все решения уже приняты в Европе и Штатах, ну, посмотрите, нефтяной эмбарго не удалось согласовать, все по-прежнему э, стопорят те страны, которые плотно завязаны, э, так сказать, живыми-живыми с путинской Россией, а Вопрос о тяжелых вооружениях из США, прежде всего о системах залпового огня, подвисает из-за опасения американцев о том, что будет э, бомбиться территория России. Кстати, немножко странная риторика. С одной стороны, значит, утверждают американцы, что нужно, официально они это говорят, что нужно нанести России поражение в Украине военно. А с другой стороны, они говорят, что, ну как бы давайте вот не обстреливать территорию, потому что это как бы вот э, затягивает и усложняет войну. Немножко такая вот... А мне кажется, что здесь присутствует как, двуликая такая риторика. Нет, но ну, что касается нефтяного эмбарго, то у меня другая точка зрения на это все. Я понимаю, об этом говорилось, кстати, на конференции. Многие, как бы, многие вставали и тоже ставили этот вопрос. Но ведь дело в том, что мы же в очень быстрой ситуации находимся. Там, условно говоря, каких-то там пять месяцев назад мы не могли себе представить вообще не только этого нефтяного... Ну, мы не могли ничего себе представить. Да, это помните, мы обсуждали, так, это да. представлялось чем-то таким совершенно из фантастики. Фантастика, как и все остальное. Представьте себе, что э, там 6 месяцев назад, если бы мы сказали, что будут арестованы российские государственные активы за да, стороны, серьезно, да, я, что, значит, будут заняты... Что олигархов будут ловить, как да, этих, да, на да, яхтах. Да, да, да, Что яхты будут припаркованы, как бы, значит, а другие будут свои яхты угонять в какие-то воды, где якобы их... Значит, в, в какую-то юрисдикцию, где их не арестуют. Понимаете? И все остальное также. И точно так же проблема эмбарго. Но ну, когда 6 месяцев назад кто-нибудь говорил бы о разры... об эмбарго, э, люди бы покрутили бы пальцем у виска. Так вот сейчас это эмбарго практически всего-навсего препятствием к нему является позиция одной Венгрии. В то время как остальные страны Евросоюза поддержали это эмбарго. Но я не сомневаюсь, что позиция Венгрии будет преодолена на самом деле дальнейшими, дальнейшими переговорами. Потому что мы понимаем, что этой позиции есть четкая цена. Конечно. То есть ее можно Все при живем. желании положить на стол и, больше и позиции больше ведь дело в том, что это очень высокая степень солидарности Европы демонстрируется здесь. Почему? Потому что европейские правительства, центробанки, да, там, сказать, интеллектуальные центры прекрасно понимают цену такого эмбарго. Да? Избиратели европейские сейчас настолько сочувствуют украинцам и настолько... Ну, как бы настроено, вот во всех странах. Вот какой настрой сейчас в Европе? Неприемлемо то, что делает Кремль. Вот сохраняется там, допустим, и хорошее отношение к русским, таковым, да, никто не оспаривает там, необходимость, возможно, в будущем сотрудничества с Россией. Но есть од один вот этот критерий фундаментальный. Вот э эти действия Путина они неприемлемы даже для тех, кто раньше там выражал какую-то там, ну, там симпатию, да, mm -hmm. или проявлял какую-то лояльность к Кремлю. Президент Земон Чехии, да, который там до войны да, продолжал делать заявление о том, что надо как-то остановить санкции там, да, или не расширять санкции против России. После войны он сделал четкие заявления, а сейчас просто подписал указ о том, что там Чехия желающие могут поехать воевать на территории Украины, хотя для этого, для этого требуется специальный указ президента. Пачевская конституция. Ну вот, иначе говоря, здесь настолько это неприемлемо, что я не сомневаюсь в том, что и избиратель европейский, да, он поддерживает вот эти меры сейчас. Поэтому я думаю, что вопрос об амбарго это вопрос, на мой взгляд, решенный. И в этом смысле слова на дальней дистанции все, так сказать, Россия здесь продавать уже не будет. Она будет туда-куда-то продавать, и, как правильно пишут экономические эксперты, ей придется продавать это со скидочкой большой, не за 60, а за 40. Угу. Вот. Иди, это что касается эмбарга. Угу. А вот что касается вопроса э, наступательных вооружений, это гораздо более действительно сложная проблема, потому что э, я не сомневаюсь в том, что, во-первых, что... Конечно, сейчас не только украинцы, но и многие в Европе считали бы, что было бы хорошо закрыть эту историю все, тем чтобы Россия вернулась в свои границы до 2014 года. Mm -hmm. Это несомненно. Я, я понимаю прекрасно, что никто в Европе, особенно, не считает, что надо как-то там теперь повлиять на демократию в России. Поскольку постсоветский транзит кончился крайне неудачно, 30-летие. Никто сейчас не знает, каким там может быть дальше переход в России. Но позиция такая, туда замкнитесь, заберите все это туда, и там как бы э, живите, развивайтесь, как вы считаете нужным. Но э, по состоянию на 2014 год. Но проблема в следующем, и все это хорошо понимают. Э, э, э, Кремль будет угрожать э, ядерным оружием, несомненно, в случае переноса военных действий даже не переноса военных действий а просто каких-то угроз переноса да? угроз... серьезных серьезных угроз переноса на ту территорию которую она рассматривает как свою я сейчас имею в виду крым конечно даже крым не говоря уже о территории центральной россии и пограничных территориях россии все хорошо отдают себе в этом отчет это непростая ситуация нельзя наивно считать что это может легко быть сделано. Это первое, момент. Второй есть момент, мы тоже все осознаем, что если наступательное вооружение Киев получит, а может быть это ну, и было бы и нужно даже, но надо отдавать себе отчет, что ответом будет введение в войну тех средств, не обязательно ядерных, которыми Путин Кремль располагает и которые еще в войну не введены. У нас есть сейчас впечатление. А есть такие средства? Ну безусловно, да. Дело в том, что мы считаем, как бы, ну, там, глядя на ужасы разрушения, это действительно все ужасно, там, даже в Киеве 300 зданий как бы разрушено в Киеве, да? не говоря уже о восточной Украине. Но тем не менее Кремль еще не вводил свою авиацию в полном смысле слова и не использовал возможности, например, систем залпового огня в том смысле, в каком он их может использовать. Это пока с точки зрения Кремля э, и с точки зрения российского генштаба и его возможностей. это по-прежнему точечная война. Так они считают. Так, ну, они, на, их, на их лад, так на скажем. Их лад, да, на да. Их лад. И э, ресурсы, на мой взгляд, ресурсы, которыми они располагают, если переходить к следующей фазе войны, они еще не задействованы. Это все понимают, мне кажется. и э, Поэтому Следующий этап войны он будет нелегким, и масштаб жертв увеличится в разы, в случае, если она начнется. А это означает, что надо отдавать себе в этом отчет. Это вопрос ответственности, политической ответственности. Я здесь согласен с теми, кто, как и Генри Киснджер в последнем интервью, как бы дал понять, что есть ситуации, в которых надо воевать. И надо понимать, что это будет война с большими жертвами. И, но это, решение об этом надо принимать в, сказать, в, в, в здравом уме. В, здравом уме. в, здравом уме, угу. в здравом уме. А вот интересно такой вопрос у меня возник. Интересная ситуация. Получается ведь, что Путин в некотором смысле перечеркнул Одним самым шагом все то, что он делал многие годы и даже десятилетия. Вот вся эта гигантская инфраструктура путинизма, раннего, среднего путинизма, да, полупозднего, да, да, да, да, она разрушена. И речь идет и о налаживающихся международных связях, и о системах лоббирования, точно. и о энергетических взаимоотношениях, вот этих нитках, газопроводов, которые строились, и о крупных геополитических контактах и договоренностях, и о системе фейковой, имитируемой, управляемой демократии Все это перечеркнут разом. И в некотором смысле, можем ли мы говорить о том, что Путин убил путинизм? Да, это совершенно точно. Во всяком случае, он убил этот путинизм, который действительно формировал, во всяком случае, сам формировал, ну, не меньше, чем начиная с 2004-2005 угу. годов. Вот с этого момента мы отсчитываем, так сказать, такое поступательное формирование путинизма, который набрал свой такой вес, как бы, да, примерно э, как раз там к 2008-2010 годам. Вот, и э, да, мы, конечно, хорошо там видим, что э, э, ну, возвращение Путина в Кремль, то есть ротировка, она в 2012 -го году произошла и затем быстро привела к 2014 году коннекции Крыма и дальше уже вот к длинной войне 2014 22 -го годов которая меняла, меняла, каждый год продолжала менять значит, характер путинизма. Но вот здесь он явно поставил какую-то точку, обру. То есть это же что-то другое, это это другой путинизм. — Это другое, да. И ну, действительно, сейчас все и осмысляют как бы, конкур этого другого путинизма. И мы хорошо видим, что наши коллеги, друзья многие сейчас говорят, что это фашизм. Ну, одни говорят, другие стараются избегать этого слова и говорят, давайте найдем какое-то другое слово. Мы слышим там полемику вокруг того, называть ли все-таки это словом «путинизм» дальше или там «рошизм», как некоторые употребляют и такое не очень благозвучное слово, но тем не менее идет поиск того, как это, назвать эту новую форму, потому что то, что эта форма, которая через военное положение, которое Путин вел, ведет как бы к тоталитаризму, это несомненно, потому что но ну, вряд ли кто-то может сейчас сказать, что Путин может, или Кремль может, или российское руководство может выйти с другого конца этой войны с какой-то там ну, формой дальнейшей жизни в мире, ну вот в глобальном мире. Потому что Путин обрезает и вообще положение России в глобальном мире, которое он сам устроил раньше, и его люди. Так что я думаю, что впереди, в этом смысле слова, тяжелые для России времена, это тяжелые времена надолго. Надол надол на, на 10, 15, 20 лет. То есть, во случае... Думаете, протянет столько? Речь идет о десятилетиях. А, а. вы мне кажется, что война укоротила все эти сроки, все может произойти гораздо быстрее? Война, конечно, она сокращает возможности, но она, конечно, позволяет, ее последствия позволяют и законсервироваться внутри. И это, мне кажется, здесь вот решает существенный вопрос о том, что может ли быть какая-то элитная группа, которая берет на себя ответственность да, дальше за уход с этой траектории. Вот эта траектория, она идет, так сказать, мы ее видим, куда она движется, как бы дальше она ведет к тому, что при очень хорошем для мира и Украины сценарии, если удается загнать Кремль обратно в свои границы, там, и он там значит, консервируется внутри, консервируется с плохими экономическими, конечно, перспективами, с как это она сказала, структурная трансформация экономики происходит внутри, как сказала Навиулина. но он там консервируется и тихо, значит, жрет свое собственное население. И это может продолжаться достаточно долго, потому что, как многие считают, Кремль все равно сможет какое-то время продолжать торговать тем, что у него есть, но с потерями, безусловно, но и не с Европой, и не с лидерами глобальной экономики. Да, значит, не будет ничего из того, что... С талибами, например, вот была например, новость да. на прошлой неделе. Да, да, да, да. Вот, и это вот очень вероятный сценарий. А как себе представить другой сценарий, да, который мы хотели бы представить? Это сценарий смены траектории. Но мы не видим сейчас того, чтобы какие-то известные, влиятельные или способные взять на себя политическую ответственность люди сказали бы, что вот мы готовое что-то сделать для будущего, я имею в виду не всех, кто находится уже в эмиграции, mm -hmm. или, там, даже если они находятся вне пределов страны. Мы видели, конечно, что там есть, там, там изменилась позиция Дворковича, там как бы мы видели какие-то усилия Романа Абрамовича, э, публичные, какие-то такие недостаточно определенные. Мы видели позицию Дерипаски, который что-то такое пытался сформулировать, как бы, что во всем виноваты силовики, а вот как-то надо оставить экономику в покое. Но он придет 8, я с трудом понимаю его высказывание. <связывая> да, да, да. Значит, <связывая> это, <пасха>. это все придет <связывая> в... <связывая> Не только он, но и все остальные, мы ясно видим, что они, в общем, а, э, пытаются персонально что-то такое заявить, но это не, не, из этого не конструируется вот какая-то а, позиция, в отношении которой а, кто-то мог бы сказать, да, давайте вот эти люди, они вообще там... Имеют большой опыт, они прошли все тоже постсоветское 30-летие, и поэтому они сейчас готовы остановить вот эту, вот эту катастрофу, которая надвигается. Нет, мы видим хорошо, что Петр Авин, как бы, ну, собственно говоря, не только он, а и все остальные люди этого круга, они хотят в результате тоже попасть, так сказать, в, на, подписать декларацию Российского комитета действия для того, чтобы, может быть, как-то не так жестко подвергаться санкциям. Они не согласны, я не сомневаюсь в том, что они не согласны все с тем, что делает Путин сейчас. Но они не образуют никакой консолидированной группы, тем самым перспективы. А вас что не удивляет, что тот свой, который сумел в горячих, темных и мрачных 90-х получить все то, что он имел до недавнего времени, власти собственность, а потом только собственность, когда от власти их подвинули, та самая пресловутая олигархия, так было их принято называть, что они не могут ничего сформулировать и сконструировать даже сейчас таких тяжелых для себя условий. Меня удивляет. Что с ними да. происходит? Меня это удивляет. И, и, меня это удивляет даже независимо от того, что мы можем найти объяснение того, почему этому не происходит. И если мы спросим кого-нибудь, то и любой легко даст объяснение. Он скажет, что это вот люди, которые... Там, типа, свое наворовали, и поэтому им теперь все равно, условно говоря. Пусть даже их сейчас раздевают санкциями, но, тем не менее, значит, они свое взяли. Другие скажут, что демол, да нет, но это же люди совершенно безответственные были раньше, они, так сказать, прихлебатели, это не их собственность, да, там, это не, реально они ничего не достигли в жизни, это просто они чего-то достигли только в рамках этого вот этой путинской энергии. Но все это может только с натяжкой сказать, и то, и другое. Мы же понимаем, что все-таки это очень Конечно. условно. Конечно, условно. Почему? Потому что речь идет о людях, которые прошли вот с 91 -го года Именно. до 2002. -го. И в каждый момент эти люди что-то делали как, ну, как жизненную миссию. Знаете, условно говоря, там Ярослав Кузьминов создавал высшую школу экономики, да? не потому что он, хотел, как бы, там, что он хотел разбогатеть, что ли. Это, безусловно, может быть, он и разбогател, но целью его было как бы, создание этой институции. Если мы сейчас представимся, какое количество институций да, разного рода, вот институции модернизации было создано в России за это время, людьми, которые в это вкладывали что-то, каждый из них, Теперь это все у них разгромлено, mm -hmm. знаете, ведь разгромлена даже выставка нон-фикшн, там художественная, э, выставка книгоиздателей, самое главное, вот ее тоже не будет. Мы сейчас оглядываемся, а чего не будет? А не будет ничего. Mm -hmm. Да, то есть, как бы, хорошо, на Каннский фестиваль нас больше не пускают, но не будет больше фестиваля документального кино, потому что Манскому вылили уже, значит, эти патриоты в лицо, значит, тоже. Mm -hmm. Ну Хорошо, он теперь это будет делать совсем окончательно в Латвии, выйдет из документального кино. И не будет ничего. Это разгромлены все институции. Вот институт «Стрелка», там урбанисты сидели, да, как бы разрабатывали полезные планы, как это вот городские пространства для жизни людей. Это все до свидания. Ничего. В этом смысле слова, конечно, удивляет то, что эти... Вот я это хочу подчеркнуть, это важно, как бы, что, конечно, мы как-то на это смотрим, как на элемент дефолта. Вот это и есть, как бы, на самом деле, вот это вот ключ этого дефолта, значит не военные, которые прекрасно ведь сознают, что Путин заводит армию, да это видно, да это видно, заводит да. под чудовищный позор, это просто позор, который не смоется десятилетиями, потому что, ну, ну ясно же, что вы можете пропагандистски что-то сегодня говорить, что якобы это вот на нас напали а не мы но реально-то целое общество будет все равно в истории понимать, что это была агрессия, и армия участвовала в захватнической войне. Никому не нужно а да. ни зачем да. не нужно. Да. Да. Да. Так хорошо. Это значит заводится под дефолт. Спецслужбы uh, тоже фактически. Спецслужба. Трясущийся наружки. Да. позор, да. Национальный да, да. главный разведчик страны. Да, я, значит, больше того, ведь, собственно говоря, я не знаю, что думают спецслужбы, но это, кстати, часть вот того же, о чем вы говорили, что. Путин разрушил все. Да. Какие спецслужбы, если выгоняют из, из стран мира, из Европы? Где вся резюнтура будет? Все, все это да. выгоняется, вычищается, все под микроскопом, значит, да. Посольство, э, э, все. Э, раньше вот говорили, о, вот тут Россотрудничество, о, вот тут какое-то торговое представительство, там, вот, ну понятно, там это русская разведка, все здесь, все, шпионаж, радиошпионаж. Все это хоба. Да. До свидания. Значит, да, дальше там, если посмотреть. Но ведь действительно каждый факт вот этого продвижения России, да, такого имиджевого продвижения в любой сфере, он как-то был значим. Вот там кино, вот театр, вот болезнь. Сейчас, значит, уже вопрос действительно стоит о том, что, ох, вы знаете, с Гергиевым-то контракт разорван. Значит, оперным певцам надо как-то публично заявлять, что они все-таки не... не сторонники происходящего. Простите, я не сторонник. И только тогда у них... Нее... Вот. — Бизнес В... тоже молчит. — И вот это вот ядро этого дефолта — это неспособность, как выяснилось, вот этой широкого лидирующего класса Российской Федерации. Широкого, я подчеркну это. Я не говорю только вот о ближайшем окружении Путина. Мы uh -huh. не сомневаемся, что они все охвачены идеей там, этой войны с Западом до последнего патрона и так далее. Но широкий класс оказался не способен ответить на этот путинский поворот. — И это ставит опыт, большой знак вопроса, широкий да. политический класс. — Больше того, это ставит само будущее под вопрос, потому что, ну как бы, ведь, ну, все же это люди, то есть страна — это как бы люди, которые в состоянии, пройдя определенный путь, считая себя самих носителями, там, способности к рефлексии, способности принимать ответственные решения. Вот эти люди, они же и являются теми, кто определяет и судьбу страны. Значит, ну представьте ситуацию, вот э, человек, который, ну, как Герман Греф, там, значит, разрабатывал там, Центр стратегических разработок, планы, долгосрочные планы экономических реформ, которые приняты Всемирным банком, э, мировые специалисты смотрят этот план и говорят, да, прекрасный план. Все это десятилетиями делалось. Да. Значит, чтобы однажды... да, Затем он берет там, создает да. какой-то банкинг, облачный, о, облачные какие-то технологии. Да. Мы будем самым, пере, самым передовым цифровым банком мира. И никто не сомневается, что он собирается это делать. Значит, он руководит огромным коллективом, вовлекает новых людей. Все считают, это человек, который а, является так сказать, там, носителем сознания, да, представлением об ответственности, раз он руководит этим. И когда он вдруг выясняется, что они все сталкиваются с чудовищным политическим решением, то как бы никого нет. Вот это ядро дефолта. То есть элиты отсутствует да. на самом деле. Ну, да, можно так сказать. Это, Но... это же нельзя назвать элитой, получается. Мы что конечно, по другому да, надо ну, называть. Ну, ну да, мы сейчас, может быть, думаем многие сейчас, честно говоря, мы думаем так, может быть, как бы значительная часть российского образованного класса и вот вся эта находится в шоке и просто не может адаптироваться к шоку которые вызваны этим решением путинским, и все идеи войны. Но, и, может быть, так и есть, потому что у меня глубоко убеждены что все эти люди, о которых мы говорим, они, конечно, не видят тоже никакого, никакой перспективы ну, результата войны, вот, разумного результата войны. Конечно, они его не видят. Они, конечно, считают, что Россия поехала как телега с горы, значит, со стремительной скоростью куда-то катится. Это уже малоуправляемо. Но при этом, может, они в шоке, но мы не видим, чтобы они образовывали что-то такое. Именно поэтому я хочу здесь сказать тем, кто нас слушает, если вы сосредотачиваетесь на том, что вам не нравится конферен конференция Каспарова, то надо понимать, на каком фоне... Это конференция. Она вот на фоне этого молчания. А Гарри, я хочу сказать, значит, тем не менее продолжает вырабатывать какое-то стратегическое... Да. Да, какой то стратегические какие-то слова. Я когда слушаю его, я думаю, это ясное мышление. И э, э, в его словах слышна эта ответственность. Он известный э, российский деятель, да, и как бы у него большая история. Он призна... И не он один такой, но вот э, на что нужно, как бы, на мой взгляд, ориентироваться. Примерно на такое мышление. А, поэтому, делаю, возвращаясь, кстати, к конференции, хочу сказать, что это все шутки там, про какой-то паспорт, паспорт хорошего русского. Это все чушь полная. Угу. Да. И э, вопрос совершенно... И, и, и... Мне тоже удивились комментарии свои... Не то, что неуместностью даже, непониманием просто вот вопроса, проблемы. Нет, но ну, люди реагируют на какую-то как бы на, на фразу, на мемы, легко подхватить. Это социальные сети, надо понимать, что ну, это неизбежно. То есть, поэтому я-то спокойно отношусь к этому. Я понимаю, что тем более момент сейчас такой острый. Я прекрасно понимаю, те, кто смотрит на нас, допустим, из страны, да, эти люди хотят уехать. Они не могут уехать. они а другие смотрят и не собираются уезжать даже, но видят, что за пределами страны вот разрастается да, так вот этот мир уехавших. И многих волнует, реально волнует, как бы, а что происходит в Европе. а Дети у некоторых учатся в университетах, родители в России, они беспокоятся за детей, пишут, спрашивают, будут ли какие-то ограничения и так далее, а что будет, да, там, а как обеспечивать этих детей если разорваны экономические связи, а получат ли люди вообще возможность выехать на лечение, да, допустим, тем, кому это надо? Там так много проблем вокруг этой войны, человек. Боюсь, что нет. Знаете, как говорят, что вот когда говорят об ответственности русских, один мой знакомый участник форума, но я не хочу без его согласия его озвучивать, он привел очень простой пример. Он говорит, мы уже нещем ответственность. Безусловно. Безусловно. Вот он говорит, что его друг, Безусловно. он рассказал мне историю, что его друг выбросился из окна потому что он не смог больше купить себе лекарства. Ну, а да. уже наступает эта ответственность. Можно кричать, рвать на себе рубашку говорить, что мы не виноваты, но она по факту наступает. Вот она так выглядит. Ты не сможешь выехать, ты не сможешь там поступить, допустим, ты не сможешь там открыть счет, ты не сможешь то, это. И в конечном счете ведь огромное количество людей задействовано вот в этих цепочках того, чего ты не можешь. Уже. Совершенно точно. Я хочу сказать еще, Данил, то, что мне кажется, важно. Я... Когда я сейчас говорю, я себя не отделяю от этого дефолта, я часть этого же процесса, потому что я прожил тоже эти 30 лет. Совершенно важно, какую часть этих 30 лет я прожил, уже уехал. Да, там, э, э, люди, которые там, ну там неважно, когда ты там уехал или остался. То есть сейчас итог таков, что, э, э, что все оказались вот действительно в положении этой равной ответственности э, за последствия целого 30-летия. То есть, глядя с точки зрения Украины, конечно, я согласен с тем, что это ответственность за войну. То есть, вот эта война, она длится два с половиной месяца и продлится еще это. Но для нас-то, для нас в целом, эта война свидетельство вот краха всего, всего 30-летия. И в этом смысле слова я сегодня совершенно не отделяю от этой ответственности. Из того факта, что я там с 2014 -го года там, за пределами страны, а с 2017 -го года и не приезжал в Москву она для меня ничего не меняет. Я смотрю просто с каким-то изумлением на последствия своей собственной жизни в этом смысле. Поэтому ответственность здесь, она, конечно, в этом смысле слова тотальная. И, собственно говоря, в осознании этой ответственности и некоторая надежда на то, что вообще после этого дефолта Россия-то продолжится в какой-то форме или не продолжится. Вот это действительно вопрос. Потому что ничто не продолжается само. Все, что продолжается, это следствие того, что люди своим мышлением, своим каким-то системным усилием, пониманием своей жизни, как какой-то миссии, они что-то протягивают вот как бы в истории дальше. Мысли, что что-то может инерционно существовать, а, ну, конечно, нет. Инерционно можно только распадаться, гнить, и, собственно говоря, деградировать. Вот если говорить об этой элите, есть примеры людей, которые, вот как и Наталья который то ли нашел в себе мужество, то ли наоборот, испугался последствий, взял и как бы убежал из этой системы. Да? Оказывается, можно. Никто его не отравил за это там, новичком, там, в перемешанном с Павонием и Зарином. там Вроде бы можно, по крайней мере, пока. А может ли так получиться, что если ситуация это будет углубляться, вот... Вся эта путинская система, она же элита, будет, скажем так, не бороться с ним, не свергать его, а просто вот так вот обваливаться вокруг него, обнажая, так сказать, голый такой стержень Владимира Владимировича, который в итоге останется один и просто ничего не сможет сделать. Мне вообще очень близка. Я, я бывал, я неоднократно бывал на форумах свободной России, у Гарри Каспарова. Я на многих конференциях бывал, разных, да, и... Что мне понравилось, кстати, на этой конференции выступление, что обратило мое внимание на выступление Каспарова, он примкнул к позиции, которая многим кажется ну, сказать, сейчас, что ли, э, которые многие не одобряют. А мне она очень близка. Он сказал прямо, что для, с точки зрения вот, Российского комитета действия не, не важно, когда человек так сказать, там, принял решение отказаться от сотрудничества с режимом Почему? Это политически очень верно. Позиция такого ну, сегрегирования, что вот мы давно как бы, да, он, он это подчеркнул, он сказал, что я 22 года уже говорю это, да, то есть я занимаю свою позицию 22 года. В этом смысле я имею полный, ну, как бы, Каспаров имеет полное основание сказать, что все вы не неприемлемы. Но вот позиция сильная. Чубайс — это хороший пример. Мы не знаем, уехал ли Чубайс... От страха или значит, от того, чтобы, значит, может быть, как-то искать как бы, какие-то правильные продолжения для России? Неизвестно. Есть эти мнения, у нас очень любят себя конспирологию, что якобы он поехал там с каким-то поручением. Нет, это не так. Не это похоже. Да, никто не из них похоже. не поехал ни с каким поручением. надо думать, что Сурков сидит под Москвой без полномочий никому не нужны и запертые на даче, что это вот какой-то хитрый ход Кремля, и не нужно думать, что Чубайс уехал, потому что это хитрый ход. Или что это Овчинникова все это устроило, бежала для того, чтобы, значит, внедрить... Подложиться в... где-то там, да, да, так, да. что... Да-да-да. <laughs> все это событие, совершенно явно события персональных решений, и Чубайска... Но дело же не в этом. Я и говорю, что проблема не в том, что Чубайс уехал. И может быть даже он там сидит и думает тоже, как и все, мы, что да, жуткий тупик зашло дело, и все 30-летие коту под хвост. Но дело же не в этом. А дело в том, может ли, могут ли они... Я бы считал, что правильная позиция, что двери им открыта, пожалуйста, подписывайте декларацию. Условно. То есть остается открытой дверце да. для того, чтобы те люди, которые поддерживали этот режим, не просто поддерживали формально, как мы говорим о населении, а поддерживали своими интеллектуальными и волевыми усилиями, чтобы они могли уйти от этой поддержки, да? Да, потому что с моей точки зрения, вот открытые письма, которые подписали люди с началом войны с российскими паспортами, а это, значит, там под одним письмом 18 тысяч подписей. Затем там были профессиональные, ну, как бы группа подписали письма, да, там, включая даже отдельно там художников-аниматоров, отдельно, значит, деятели науки и научные журналисты. По полторы тысячи подписей. Это люди, которые публично выразили свое отношение, неприятие этих действий Кремля, этой войны. На самом деле это важно. Это не, это не как бы сказать, нельзя к этому относиться. Так, ну что такое открытое письмо? Нет-нет, за этим стоит жизненный выбор. Человек понимает, что дальше он столкнется с последствиями, его возьмут там на заметку, и он должен будет дальше двигаться да, вместе с этими людьми в направлении какого-то будущего, которое еще пока не ясно, которое может быть чрезвычайно драматичным. Многие думают, что а вот, типа, русские уезжают, они могут уехать. Но это ж нелегко, надо понимать. То есть, Конечно, это несопоставимо с теми трудностями, которые выпадают на долю украинских семей, у которых мало того, что э, женщина с детьми уезжает, и она должна говорить своему ребенку, что мы вот уехали, там потерпи, там сейчас тут, тут будет интересно, мы в хорошую страну едем. Как бы, но это э, травматично. Плюс ты к этому должен говорить, что, что папу убьют, папа. Да, там, да. да. Угу. А папу убьют, да, убьют. Да. Это чудовищно. Значит, во что это все? Кремлевцы погрузили. Но э, дело в том, что не надо думать наивно, что русским очень хорошо переселяться. Нет, это тяжелое трудная, э, трудная вещи. Она требует там года, двух, трех, э, для того, чтобы вообще адаптироваться к этому. И... Не все просто осознают, да. э, что иммиграция не сахар. Это вообще не всем известно. Обязательно А меня знаете, что еще порадовало, если уж мы говорим про выступление Гарри Ну Я со своих, конечно, идеологических позиций не могу я от них а, полностью отказаться, меня порадовал какой-то его русофильский импульс. Yeah. Когда он сказал, что вот на фоне вот этого всего мрака, там Россия умрет, она распадется, все русские, несут ответственность, значит, все это. И вот тут Гарри выходит и говорит, слушай, а вот кто будет защищать русских, когда вот это вот все случится, а там, вот, ну не Путин же, нам придется это делать. А вот там, а будет ли русский? Будут ли на русском говорить там-то или там-то? Ну, А почему нет, он говорит? Ведь это зависит от нашей привлекательности, от того, что мы создадим. И здесь вот какой-то такой приятный, здоровый, такой русофильский импульс надежды. То есть, и люди смотрят это в России, и они понимают, что это не просто собрались люди, которые махнули на них рукой уже все, там, там все, уже все, все уже. закройте уже все, сундук это все, хватит, а у которых есть какая-то надежда, видение будущего и способность попытаться построить эту новую Россию или то, что будет там, на ее месте находиться? Ну, да, завершая наш разговор, я бы так сказал, действительно. мне Я тоже это услышал, и мне нравится в этом вот что. Э, ясно, что европейские политики, э, да и в мире все, кто вообще принимает какие-то решения, Никто из них не ориентируется просто на какой-то разгром России. Все ориентируются на трансформацию, и все понимают хорошо, что Россия никуда не денется. Она никуда не денется с географической картой мира. Русские останутся. И вопрос, значит, и Гарри это правильно подчеркнул на этой конференции именно эту мысль, поскольку он сам общается очень много как бы с, и в Европе, и в Америке с людьми, которые думают об этом. И поэтому политика может ориентироваться только на то, чтобы оставить русским шанс на какое-то будущее. Даже в той ситуации, когда они сами не в состоянии, вот сейчас кстати, в шоке или, так сказать, по причине какой-то колоссального дефолта, сами сформулировать и найти какое-то продолжение самих себя. Так что здесь-то как раз я еще раз убедился в том, что. Гарри Каспаров и круг тех людей, с которыми он работает и действует — это, в общем, люди реалистичные, мыслящие, понимающие как бы, перспективу. И я надеюсь, во всяком случае, что форум, если, может быть, в августе состоится, как об этом было сказано на конференции, что, может быть, в августе будет большой форум тех, кто находится уже сейчас в, за пределами страны, в том числе многих тех, я хочу почему -то, кто только что да, это сделал, релацировался вместе с гражданскими организациями, редакциями. Mm -hmm. Было бы бесконечно ценно, чтобы они участвовали вместе со своими проектами в этом форуме. Я думаю, что это будет важное событие, которое э, продвинет ситуацию вперед, потому что а тех, кто сейчас здесь тоже... Ну, многое зависит. Я считаю, что если вот все уехавшие сейчас да, будут жить в состоянии того, что ну, мы скоро вернемся, наши редакции вернутся, и вот я получил свой, как бы условно говоря, маленький грант на продолжение своей деятельности, и все, и я, так сказать, в своем мире, это будет не очень здорово. Нам требуется вот что-то вот такого же рода, как усилия, которые предпринимают в частности, Гарри Каспаров и те, кто примкнул, мы видим там имена людей, которые это поддерживают и Сергей Гуриев и не только там, там Сергей Алексашенко и многие-многие-многие люди, которые это поддерживают ну дай бог, дай бог чтобы получилось, ну что ж, спасибо дорогие телезрители, мы заканчиваем наш сегодняшний эфир, такой он был довольно вдумчивый, немножко может быть занудный, но мы любим погрузиться в размышления о настоящем и будущем. Ну а с вами был Александр Морозов и Даниил Константинов на канале форума «Свободная России. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся в следующих выпусках. Всего доброго. Спасибо.